Друзья, всем добрый день. Прошу прощения за задержку видео. Немножко у меня поменялся распорядок дня, и я еще не успел к этому приспособиться. Итак, в моменты моей торговли вы, наверное, частенько слышите от меня, что я говорю о потенциале движения цены. То есть потенциал направлен на понижение, на повышение и так далее. В этом видео я бы хотел как раз рассказать вам, что это за потенциал и как его определять. Видео будет теоретическим. Буду я анализировать график с View. Сегодня у нас выходные Поэтому торговля доступна только на криптовалюте На лим-трейде. Но нам нужно проанализировать валютные пары Итак, что же такое потенциал движения цены? Это то, куда цена пойдет в ближайшее время Как же он определяется? Он определяется с помощью наших знаний и опыта которые мы приобрели в процессе нашей торговли Потенциал определяется по тренду в первую очередь По уровням по различным фигурам, паттернам, price экшену и тому подобное. Это касается абсолютно всего, что вы знаете. Это индикаторы, возможность вы ими пользуетесь или что-то еще. Лично для меня самым важным в определении потенциала является уровни, поскольку цена у нас движется от уровня к уровню. Все рыночные движения построены именно вот на это. Давайте я покажу вам на примере. Вот смотрите, рисую я уровень сопротивления. Это у нас часовой таймфрейм. И рисую уровень поддержки. Видим, что цена движется в диапазоне от уровня к уровню. Это у нас зона консолидации. Консолидация это у нас простыми словами коридор. То есть цена стоит на одном месте. Как мы помним, цена 70% своего времени находится именно в стоячем состоянии. То есть двигается на одном месте примерно в каком-то диапазоне. И только 30% своего времени у нас происходят тренды С помощью потенциала движения цены очень хорошо определяются пробития Как вы знаете, я хорошо достаточно торгую на пробитиях И сейчас я вам постараюсь это очень хорошо объяснить Смотрите, допустим, вы выбрали вот такой вот диапазон Увидели коридор А вот наш коридор Рисую уровень сопротивления и уровень поддержки Нашли вы его, к примеру, на 10-минутном тайфрейме что вы делаете дальше? Вы открываете часовой таймфрейм, который у меня сейчас открыт, и смотрите общие движения цены. Вы увидели, что вот этот вот коридор находится в еще более большом коридоре. То есть, внутри этого маленького коридора цена движется от уровня к уровню, и внутри большого коридора цена также движется от уровня к уровню. И если цена вошла в коридор с уровня сопротивления, то есть произошел отскок от уровня сопротивления и цена направилась вниз, а далее цена вошла в консолидацию, то логично предположить, что цена у нас будет двигаться к уровню поддержки уже более масштабному. И поэтому пробитие у нас будет вниз, думаю это должно быть понятно. То есть, если вы нашли коридор, определили потенциал движения цены, то вы можете сказать, где лучше заходить на отскок, а где на пробитие. В этом коридоре заходить на отскок нужно было сверху, а на пробитие нужно было снизу. Кто пользуется вот таким вот скальпингом, для тех очень важно знать потенциал движения цены. И а, к чему я веду? К тому, чтобы вы запомнили самое главное правило и самый главный ориентир. Цена у нас движется от сильных уровней к сильным уровням. Все рыночные движения построены на этом, как я уже говорил. Кстати, ребят, а, если вы заметили, то вот эта вот консолидация, которую я отметил, является у нас треугольником. Рисую треугольник. Это у нас нисходящий треугольник, который пробился вниз. А многие, я заметил, совершают ошибку. Они думают, что если треугольник нисходящий, то он обязательно должен пробиться вниз. А если треугольник, допустим, восходящий, то он обязательно должен пробиться вверх. Но здесь очень большая ошибка. Ребят, треугольник обозначает только пробитие. Что на конце будет пробитие в какую-либо сторону. А в какую сторону будет пробитие, это уже является по потенциалу движения цены, как и в обычном коридоре. Давайте я вам даже найду здесь пример. Это валютная пара, швейцарский франк, японская иена. Вот, к примеру, у нас есть восходящий треугольник. Как видите, пробился он вниз. Поскольку потенциал цены был направлен на понижение. Здесь, конечно, вы можете увидеть ложное пробитие. То есть, по сути, треугольник отработал также и вверх. Но чтобы вы полностью убедились, давайте я найду еще один восходящий треугольник, который у нас пробился вниз. А вот, в принципе, хороший пример. Смотрим. Вот у нас уровень... Сопротивление, уровень поддержки, треугольничек, который пробился ровно вниз по потенциалу движения цены Ну, я думаю, вы поняли Лично я треугольник использую только для подтверждения моих ситуаций Если я вижу треугольник, значит я предполагаю, куда будет пробитие и захожу в моменты пробития Также используются другие фигуры технического анализа а Некоторые фигуры, наоборот, этот потенциал создают Например, такие фигуры, как бычий флаг и медвежий флаг Вот хорошие примеры флагов Смотрите вот у нас бычий флаг, импульс вверх, далее такая коррекция в нисходящем коридоре и пробитие вверх. Флаги используются при трендах. А про фигуры понятно, теперь давайте рассмотрим свечи. Наверное некоторые не пользуются свечным графиком, но это очень-очень хороший инструмент для определения потенциала движения цены. Некоторые меня просят снимать на зонам графике, но ребят, на зонам графике я просто не смогу анализировать так, как я умею поскольку зонный график служит только для определения уровней, для более точного определения уровней. Весь основной анализ происходит именно на свечном графике, поскольку здесь у нас присутствует множество паттернов. Давайте их рассмотрим. Но перед этим, опять же, уровень сопротивления. Также на потенциал движения цены указывают тени. Вот наша тень. Видим сверху огромное количество теней от этого уровня. Давайте немножко приближу, даже рисую уровень. О чем нам говорят в тени? О том, что цену резко выталкивают с этого уровня, то есть уровень сильный. Смотрите, здесь у нас возникло движение вверх, далее такой же резкий откат, то есть огромная тень, и возник такой паттерн поглощения. Красная свеча поглотила собой зеленую свечу. Огромная тень и паттерн указывают о движении вниз. Вот наше, в принципе, движение вниз. Как мы помним, паттерн у нас работает только от уровней. И здесь, на самом деле, тоже плохой пример паттерна, поскольку у нас здесь зона консолидации. И еще, на примере, опять же, восходящий треугольник. Также служит для определения пробития. Смотрите, сколько факторов здесь совмещено. Это тень, паттерн, уровень сопротивления, фигура треугольник, которая подтвердила пробитие именно на этом моменте и движение вниз, то есть само пробитие. И все это в совокупности дает нам огромный потенциал движения цены на понижение. Ребят, надеюсь я понятно объясняю, потому что я хочу вам передать то, как я сам вижу этот график. Поскольку вот это вот все а, я замечаю сразу. Чтобы это замечать сразу, нужно очень много практиковаться. К примеру, сначала вы изучаете паттерны, практикуете торговлю по ним, потом торговлю по фигурам, все это практикуете, у вас в голове это собирается, вы начинаете видеть эти все закономерности, эти все движения. И уже потом все это определяется автоматически у вас на глаз. Итак, я вам говорил о паттернах, о том, что они работают только от уровней. А в моменты консолидации, в, моменты, в те моменты, когда рынок стоит на месте, их нельзя использовать, поскольку они могут дать ложный сигнал. К примеру, давайте рассмотрим, где у нас находится здесь уровень поддержки. Вот он. А здесь можно заметить, где я его видел, вот паттерн поглощения. Давайте я приближу, наверное не видно Вот, паттерн поглощения Но он образовался в момент консолидации В тот момент, когда цена стоит на месте И образовался он не от основного уровня Основной уровень это уровень трендовой поддержки Который у нас идет Как видим, этот паттерн указывает в принципе на повышение Но цена пошла на понижение Поскольку здесь зона консолидации И давайте рассмотрим также такой же пример, но уже на отскок от уровня. Вот наш уровень поддержки. Здесь образовался прекрасный паттерн поглощения, который говорит о повышении. Паттерн образовался на уровне, на отскоке от уровня. Следовательно, движение вверх продолжится. До какого момента примерно цена должна двигаться при этом паттерне? Конечно, это уже анализ после, но давайте просто закроем вот это вот все, как будто этого не было. Смотрите, вот у нас, допустим, есть только паттерн. Мы увидели паттерн поглощения. Сейчас я нарисую уровень сопротивления. Мы видим, что у нас цена движется в восходящем канале. Следовательно, цена после паттерна поглощения и отскока от уровня поддержки должна дойти как минимум до этого уровня по нашему восходящему каналу. Это то, что я бы вам сказал, увидев вот эту вот ситуацию. И на деле, в принципе, вот у нас что произошло. Друзья, очень надеюсь, что помог вам разобраться в том, что же такое потенциал движения цены. Напоминаю, что он определяется на основе всех ваших знаний и всего вашего опыта. То есть, чтобы хорошо определять, куда цена пойдет, нужно много знать и много торговать, набираться опыта в торговле. Сегодня у нас было теоретическое видео, я думаю оно получилось полезным. Много онлайн торговли я уже для вас наснимал, поэтому нужно хоть что-то сделать теоретическое. Всем огромное спасибо за просмотр, обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные для вас видео. Также, друзья, подпишитесь на наш канал по торговле, ссылочка будет в описании, туда мы командой выкладываем отдельные видео. Там есть много всего интересного и будет еще больше интересного. Всем огромное спасибо за просмотр, всем желаю всего самого хорошего, самого лучшего, всем профита и всем пока.